Перевои внутри, спори вылезут наружу Хотел подешевле, выходит подороже Волосы бит по мурашке по коже Под ногой замерзает надвение луж Когда был моложе, были синяки наружу Разъезжали слежи, бегал босиком по тем же лужам Реша тоже, похирные ягоды, черная вина, продажи. Ты хочешь быть кем ты был и кем ты стал сейчас Отпечаток носишь на сейчас. Ты. Проникайся, ведь музыка лекарства Я в ней как пикасса Мозглую над скиллами классом Не еще речь толкать перед классом Тянется на пас А черти пускай держать дистанцию Братец, если вкратце, то время даться Не точить подракса, мясы в соплях не отплясывать. Не люблю я совать нос, не в свое дело Но если дело дрянь Значит, тебе пора заназывать. Называй меня игроком, не называй давай как бы там ни было. Ты либо лох, либо крупная рыба. Все, что в мире есть, лишь до времени и топоры. Ищущим открытым, мы точим топоры. пары. цель пути моя будет, в шеных Куда мне полез полез не полез звездами в себе. Читаю, как не о природе, приори считаю, что читать. Это моя миссия, зная пароли. Ведь ты знаешь, ты не пароль, где нет, ни чьи, вроде бы мне. Слаза с бетона, до ровно, что больно тону я и дальше буду только больше задачи, тихо начала стачивать и не перестану, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, я снова обещаю. Я буду ебасить, обещаю. А ну, я пока пойду, и камеру включу.